Привет! В этом видео я расскажу, чем выгоднее топить твердотопливный котел. Это видео будет полезно как тем, кто только планирует покупку котла, так и опытным пользователям. Мы подробно разберем, в каких случаях выгоден тот или другой вид топлива для твоего котла. Как вы уже знаете, твердотопливные котлы бывают трех видов. Автоматические, полуавтоматические и классические твердотопливные котлы. Они работают на разных видах топлива. Уголь, дрова, пилеты, фракционный уголь, опилки, щепа и брикеты. Оптимальным топливом является то, которое доступно в твоем регионе и которое рассчитано на конструкцию твоего котла. Например, сжигать пилеты в обычном твердотопливном котле неэффективно, потому что он не предусмотрен для этого. В каждом регионе стоимость топлива будет отличаться. Поэтому возьмем за основу Красноярский край, где находится наша компания. Рассмотрим 4 наиболее распространенных вида топлива и их экономику. Из всех видов топлива пилеты являются наиболее экологичными. На данный момент стоимость одной тонны от 6 до 7 тысяч рублей. Дрова прогорают быстрее всего. В нашем регионе цена за один куб может составлять половиной тысячи рублей. В сельской местности дрова могут быть значительно дешевле. Опилки а и щепа. Если у вас есть собственная пилорама или подобное производство, то остаются отходы. Вы можете их сжигать, и по сути это бесплатное топливо. Для дома все гораздо сложнее. Практически невозможно найти опилочные котлы для дома, а те, что есть, очень дорогие. И самый популярный вид топлива – уголь. Стоимость в Красноярском крае от 1000 рублей за тонну. Фракционный уголь, используемый для автоматических котлов, стоит 2-3 тысячи рублей за тонну. Опять же, в каждом регионе экономика топлива будет разная. А какое топливо дешевле в твоем регионе? Пиши в комментариях под этим видео. Теперь рассмотрим КПД каждого топлива. Быстрее всего прогорают сухие дрова. А вот евродрова или брикеты горят в полтора-два раза дольше, чем сухое дерево. Аналогичным образом изготавливают также торфяные брикеты, которые показывают еще более высокую теплоотдачу. Но здесь важно учитывать, что топливо на основе торфа содержит значительное количество золы, сравнимое с углем. Из всех видов топлива уголь горит дольше всего. Это позволяет использовать котел на одной загрузке более длительное время. Фракционный уголь – это топливо для автоматических котлов, обладающих высоким КПД до 90%. Автономность котла определяется емкостью бункера и может составлять более 30 дней. Что касается пилет. Их используют в пеллетных котлах, также обладающих высоким КПД до 90%. Но при их одинаковой калорийности их стоимость в два раза выше фракционного угля. Их основным преимуществом является низкая зольность, что позволяет вам тратить меньше времени на чистку котла. При всем этом очень важно учитывать доступность топлива. Оно тем экономически выгоднее, чем его больше представлено на рынке в вашем регионе. Где-то это дрова. В других местах хорошо налажена переработка отходов деревопроизводств в топливные брикеты и пилеты. А если вы живете в угледобывающем регионе и есть возможность выбрать месторождение с качественным углем, то этот вид топлива вне конкуренции. Также нужно учитывать время, которое вы затрачиваете на эксплуатацию котла. Например, в случае пилета или фракционного угля мы получаем автономность и возможность не подходить долгое время к котлу. В случае дров или угля их часто нужно закидывать в топку то есть постоянно следить за котлом. Учитывая выгоду не только денежную, но еще и время, то выгоднее всего использовать автоматические котлы, угольные или пилетные. Вывод. Всегда считайте экономическую целесообразность использования того или иного вида топлива и удобство его использования. На этом все. Подписывайся на наш канал и обязательно жми на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.